Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и я продолжаю вас знакомить с районами города Буэнос-Айрес. В первых моих видео я вас знакомила с районами, в которые живут богатые и успешные аргентинцы, но в этот раз я решила сдаться под натиском ваших комментариев, когда вы пишете «Лена, Расскажи, пожалуйста, о районах, где живут нормальные аргентинцы. Я не знаю, что вы подразумеваете под словом нормальные, потому что э, ненормальные, я так понимаю, живут в тюрьмах, а все остальные люди являются нормальными. Но я догадываюсь, что вы просто хотите узнать, где живет средний класс Аргентины. И поэтому свой рассказ о том, где живет средний класс а в Аргентине, где живет средний класс Буэнос-Айреса, я решила начать с района, который называется Кабальито, то есть маленькая лошадка. Это, пожалуй, один из самых известных районов, где проживает средний класс и чуть ниже среднего класса, такой спальный микрорайон, который, кстати, является географическим центром города Буэнос-Айреса. Ну и, как это уже у меня вошло в привычку, знакомство с районами города я начинаю с парков. И сейчас я нахожусь на территории парка Рибадавия. Нашла вот такое вот а, красивое орхидейное дерево сейчас немножко покажу вам ближе его цветы и расскажу немного и истории этого района и почему его можно выбрать для жизни если вы собираетесь в миграцию в город буэнос-айрес смотрите на великолепие цветения данный экземпляр уже э, заканчивая свое цветение да и много отцветших мы видим цветочков но невероятная красота просто поражают эти цветы похожие на бабочки за что он в принципе и получил свое название орхидейное дерево недавно кстати на фейсбуке я выкладывала фотографии а, очень красивого орхидейного дерева с другого парка вот такая вот красота в любом городе мира выбирая район для жизни конечно же в первую очередь нужно а, опираться на то а, насколько доступны зеленые зоны особенно если мы говорим о таких крупных городах как буэнос -Айро. Любой столичный город – это прежде всего огромное количество транспорта, да, на котором должно перемещаться население, когда на работу едет по каким-либо другим местам. Поэтому без зеленых уголков, без вот таких вот небольших легких городов обойтись невозможно. И я всегда, когда ищ, ищу для себя район для а, жизни, я опираюсь прежде всего на наличие парков зеленых зон, или как, когда жила в Испании, это был берег океана, при том, что я не особый любитель а, купаться, но наличие океана говорило о том, что здесь всегда будет свежий воздух, да, здесь всегда будет огромное количество кислорода, вот то же самое, и когда мы в любой другой город мира приезжаем, прежде всего нужно искать районы с большими парками. Это время когда цветет дерево сейба которая является национальным деревом аргентины смотрите какой невероятной красоты соцветия В центральной части парка а, Рибадави находится памятник Симону Боливару. Посмотрите, какая огромная передняя площадка, где гуляют дети. Иногда здесь проходят а, занятия зумбой под открытым небом. И у меня в шорцах вы можете увидеть, дело на прошлой неделе здесь запись. Вижу сзади памятников. Там вот люди учатся танцевать. Мальчишки играют в футбол. Там вот под пальмами девушка проводит индивидуальные занятия для парня по какому-то виду спорта. В общем, каждый отдыхает так, как ему нравится. Ведь для этого парки и создают в больших городах, и в маленьких тоже. Девочки вышли на пикник, пьют традиционные маты. На лавочке сидит пожилая парочка о чем-то воркуют вот рядом со мной еще проходят индивидуальные занятия спортом под открытым небом это памятник, чтобы не забывали в каком районе города Буэнос-Айреса вы находитесь Кабажито маленькая лошадка невероятной красоты дерева может кто-то знает, как оно называется напишите в комментариях посмотрите, какие на нем колючки видите, крупные какие все в шипах, как роза надпись на заборе с 1953 года на территории парка Рибадавия каждый день действует букинистическая ярмарка столики для игры в шахматы и вечером на них собираются местные мужички порезаться в шахматы и шашки. Район Кабашита – это один из самых густонаселенных районов города Буэнос-Айреса. Он состоит из 482 кварталов, на территории которых проживает 200 тысяч человек. И здесь самая высокая плотность населения – больше 25 тысяч жителей на квадратный километр. Здесь очень хорошая транспортная сеть. Вот сейчас мы едем по улице Ривадавия, которая является одной из главных магистралей, проходящей через весь Буэнос-Айрес. Поэтому здесь очень много маршрутов автобусов. В этом районе проложено две линии метро. Линия А – это самая первая линия метро Буэнос-Айреса, и линия Е – и это тот район, в котором есть абсолютно все для комфортной жизни. Меркадо Дель Прогрессо, или просто по-русски рынок, Прогресса – это историческое гастрономическое место в городе Буэнос-Айрес. Это один из немногих уцелевших рынков Буэнос-Айреса, который сохранил свою функцию с самого момента, своего основания. А основан он был в 1889 году. Это более 130 лет назад. И а, проходить... Мимо этого рынка и не зайти в него, это все равно, что побывать в Париже и не посмотреть Айфилеву башню. Это вот, кстати, работники готовят к завтрашнему дню меланезу, одно из самых популярных блюд в Аргентине. На прилавке эмпанадосы со всевозможными начинками, ну или попросту наши пирожки. басы, мясо все что нужно для знаменитой аргентинской парижи и конечно же свежие овощи потому что практически половина населения прибывших в эмиграцию в аргентину были итальянцы поэтому итальянская кухня здесь рулит матамбры, то есть убить голод ну или попросту это мясные рулеты со всевозможными начинками очень популярное блюдо в аргентине и другие полуфабрикаты пришел домой разогрел и ужин готов выглядят все прилавки в этом на этом рынке какие-то закусончики я так и не поняла что это что-то в тесто завернуто алкоголь на любой вкус ну конечно же преобладают аргентинские вина и итальянские напитки водочка тоже есть Без макарон и других видов паст никуда в Аргентине. Купили мясо, купили овощи, не забудьте купить тут же и дровишки для вашей Парижи. Зерновые, бобовые, все что хотите, в Аргентине есть абсолютно все. фруктики на любой вкус и любимый мед. А начиналась история Варио Кабажито именно вот с этого угла, когда на месте вот этого здания, которое сейчас находится сзади меня, в 1821 году, построена здесь первая пульперия пульперия это такие магазинчики а совсем не те места где продают пульпа как в испании и на а, крыше этой пульперии а, был возведен а, флюгер в виде маленькой лошадки отсюда и пошло название этого района давно уже нет ни этой пульперии, и лошадка давно хранится в музее города Лухан, но а именно Кабайзито было первым барио в городе Буэнос-Айрес, которое свое название именно с какого-либо объекта, не из чего-то такого феерического и несуществующего, а именно от того объекта, который запустил жизнь в этом баре. Потому что в XVIII веке это были огромные плантации, на которых работали темнокожие рабы. Здесь выращивали виноград, здесь выращивали айву, яблоки. И населенный путь, как таковой, здесь появился только в начале XIX века. Район Кабашита, как я уже об этом и говорила, это спальный микрорайон для среднего класса. Но поскольку район это огромный, то здесь есть разные кварталы для разного уровня населения. Южная часть Кабашита это больше для среднего и а, нижнего среднего класса. Давайте прогуляемся по его улочкам. Смотрите, сколько зелени, много многоэтажных домов, достаточно высоких, в отличие от северного Капошита, которое мы чуть позже с вами также отправился на прогулку. района вот нашла еще один зеленый парк среди многоэтажек место где можно подышать свежим воздухом в большом многомиллионнике и заняться спортом это весело, а весело жить еще лучше. Я уже переместилась в северную часть района Кабашита, где больше уже маленьких частных домиков со своими участками. Посмотрите, какая потрясающая архитектура в этом районе и нашла здесь желтый лапачо. В 19 веке высшие классы Буэнос-Айреса имели свои загородные дома в этих местах. Многие из них, конечно, не дожили до сегодняшнего дня, но по-прежнему вот этот вот шарм Бель-Эпоке сохранился именно в этом районе. Давайте еще прогуляемся здесь по улочкам.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 We'll <laughs> be Парк Сентенарио – еще один огромный зеленый оазис на территории Барио Кабашито. Это 12 гектаров зеленых насаждений в самом центре города. И, кстати, именно парк является географическим центром города Буэнос-Айрес. Каждый выходной здесь проводят свое время около 12 тысяч жителей города Буэнос-Айрес. Идемте прогуляемся и по этому парку. Прогулка еще по одному району Буэнос-Айреса, который я вам рекомендую для жизни в этом городе. Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк и обязательно вон там вот внизу подпишитесь мой канал, чтобы не пропустить новые видео о Буэнос-Айресе, об иммиграции и об Аргентине. Всем пока-пока! С вами была Елена Вивас.